Черная полоса в жизни, кольцо на кношу, амулеты ваши как быть. У огромного количества людей сейчас черная полоса. Вы, наверное, забыли, что в странах сейчас происходит. Черная полоса связана с тем, что война, как бы ее ни называли. Слава богу, скоро закончится. Победой Украины. И э, я так думаю, что даже там до середины марта, может, там до двадцатых чисел, уже даже договора какие-то заключат. Но, во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. Э, я хочу сказать, что изменить жизнь, когда черная полоса, необходима следующим образом. Понимаете? Есть такое понятие, как радостная жизнь. Проводите медитацию, в которой произносите «мне нравится это», «мне нравится это», «мне нравится это». Потом проводите медитацию, вот так садитесь и представляете, будто любовь течет к вам в грудь, как будто все люди в мире вас любят. И когда будет течь на вдохе, представляете, будто к вам текут стрелочки. Когда вы будете направлять свою сторону любовь, даже если вас не любит никто, то автоматически в вашу сторону начнут двигаться деньги. Всегда помните о том, что есть люди, которые могут выделять по отношению к нам любовь. И нам для этого ничего не нужно. Это наши дети, с ними можно поиграться. Они Им несложно в нашу сторону направить любовь. С нашими детьми можно посидеть просто, посмеяться. Можно, если есть супруга или супруг, можно его погладить. Хочешь, я тебе спинку помассажирую там? Или ты мой пупсик, знаете, или там что-то сделать для человека и сказать, тебе нравится, и человек говорит, да, нравится, все, Паша, в вашу сторону и течет...